6 ноября отмечается День Конституции Республики Татарстан. Это основной закон, который заложил основы современной избирательной системы для построения правового демократического государства. Вот Конституция Российской Федерации ⁇ это воля многонационального народа Российской Федерации. Это не государственная воля, обратите внимание, это воля народа. Вот Конституция Республики Татарстан ⁇ это тоже воля народа. По факту, по факту. Когда мы говорим о двух конституциях, это по факту взаимодействие, воль двух народов. Конституцию Республики Татарстан приняли в 1992 году. Это на год раньше, чем Конституцию Российской Федерации. Мы в нашей Конституции закрепили многие параметры общественного устройства, которые не были закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 года. То есть мы уже впереди шли по тем параметрам. Ментимер Шаймиев, еще будучи первым президентом Татарстана, также отмечал вклад сотрудников Казанского университета в создание Конституции Республики Татарстан. Разработка Конституции Республики Татарстан, она шла очень интенсивно, были привлечены очень серьезные силы, в том числе и были привлечены члены нашей кафедры, штарнопольский азар каримов огромную роль ну и лепту внес в разработку и борис леонид Железунов. кристина Дершина,